Ну, мне кажется, что я стала э, более осознанной, я не знаю, сколько это понятно, но э, работая на, э, ну, на телеке, мне казалось, что все как-то само собой происходит, э, Все, э, Ну, то есть не, не обязательно стараться для того, чтобы что-то получить. Ну, то есть как бы странно это ни звучало, да? Ну, то есть когда у тебя... Э, ну, то есть, наверное, многим знакомая да, история, что ты работаешь за зарплату, ты где-то можешь там э, не доделать, где-то можешь... Э, там, не постараться, где-то можешь не подготовиться, и как бы окей, все равно тебе заплатят. Здесь а, такое не прокатит. Я очень сильно замечаю, что стоит мне расслабиться, стоит мне где-то что-то а, не заметить, а, стоит мне а, где-то немножко дать себе слабину, это сразу отражается на компании. А, поэтому как бы, я прекрасно понимаю, что от меня многое зависит, и поэтому как бы я стала более сознательно относиться и к, своей, к своему времяпрепровождению, то есть где-то... Мне очень нравится фраза, которая звучит так, чтобы много иметь, нужно иметь силу воли, от многого отказаться. И мне кажется, что это как раз такая фраза про бизнес, потому что, ну как бы, чтобы у тебя было... Много, чтобы у тебя был большой оборот. Тебе нужно, не знаю, не пойти сегодня а, посидеть с друзьями. А, тебе нужно не поехать куда-то в отпуск, хотя тебе хочется. А, тебе нужно там где-то не пообщаться с родными. Потому что это, как бы, грубо говоря, твоя плата за то, что ты выбрал. Поэтому вот примерно так. Так.